Делают. Дай Они хп. Первый Врася! этаж, первый этаж У нас времени Врася! мало. Надо, Раду, надо, надо резать пермку и заходить на один. Хорош. Они без авика. Пошли один. Все, быстрее. быстрее, да. Нас в два раза больше. Инженер, хватай бомбу. Авик настало. Хватайте бомбу быстрее. Вода, бада. Бля, они вообще соломы у них, какие-то жесткие. Вы успели? Да, да Это два будет, они нам усердят не дали Единицу у них не получилось а, это... Медик, пошли а под хули. сад Нет, пошли под сад а, пошли, пошли. Давай быстрее Подкати Авик. Давит. А код с Ленжафтом можно взорвать. Града, Взорвал Мину. Покатись. Ой, вкусно. Играть надо. Играть надо, да. Играть Авик. Давай взять фраг. Надо фраг найти. Все. Дерево Дерево. Дай пацат, нет. Авика, хорош, убили. авика убили, давайте играйте, парни 20 секунд, 20 секунд пока еще нормально дерево близко нет, убей я, я же не ваншоткнула хорош, Авика авик остался минируй, минируй миниру. миниру. хорош Мы победили! Бомба отдача обеспрежен. супер приятная, она типа, ну она Защитите есть, да, его в разные объект. стороны кидают, но вот мне очень нравится, Раунд то есть начался. я вот вспоминаю времена Тайпа, примерно то же самое. Только отдача поменьше. Чё, есть инфа? Два пикал. Двойка, это, два, да двойка, это, два. Это, а Мед, стой на балконе с дефами. Прокинул угу. мусор. Близко уже на мусор вижу. Короткую запах. Кати... Коротко, коротко, первый этаж дошел мет Можно за. Возьмите паузу. О Я схожу за хантом. Я не могу с этого беннеля играть. За пермки. Я решу попробую. На... Хуйня прям. Зарните пермку. Перемка. Первый этаж поняли. Дерево убил. Я А, на кратку. У нас времени мало. Да-да, полетели. Граната! Хороший FD. Найс. Я что тобой сыграю один атаки. Вроде бы 2 Да, Да-да-да, двойка. Мед, пошли наверх. Блять, мне смысла. Надо резать, братан, да, надо что? резать, уди спонтан. У нас два трупа. Медик. Мост упал. Давай откроем. Меда поднимай, там дым есть. У меня на мед. На мосту нашу. Не, не, нашу можно. Да ладно, а, на, Да он вы ч нахуй? Она же запушил. Он запушил тупо. На сквеке. Бомба установлена. Хорош. Коротко. Коротко, первый этаж, дерево пошел. Ну с чел вка. Дерево, Я убил, дерево, убил короткую, да. еще дерево Игрок с бомбой убит. Хорош, коротко не дайте рядом. Не маншот дал, не Граната! на короткой был, не он шотный. Пиздец, <систужен> даже не попал провалится. в него. Дайте мне подсадку. Установить возле одного Второй этаж не маншот, кишкуру у бых ебаный с, с ебаной хуетой на тройке. Хорош. Там же медик с со скоростью 5 света мантия, блять. Беги! Спина наша, нахуй! Наша Это долбоб опять в спине. Наша респа. Тройка, тройка. А тройка. Оба тройка. Один и красный поднимается. Кушать. Раунд начался. Я пошел люрчить. Нас кто-то ливнул. Кто-то вышел. Кто-то зашел и вышел. А может левый даже зашел. шлюхи, ебаные. Опять спина летит. Авик 90, авик 90. Перемку можешь попробовать поднять. А смог, дерево, да? зарвал, дерево зарвал, дерево взорвал. Это медикс медик спрессию свиду. Наверное. Первый этаж. Убил. Все бойцы противника. F4, f4. Мы победили. Взорвите один из а объектов джеки. противника. И еще раз двойку. И еще двойку идите, Раун, я по воде начался. запущу штурмовиком. Граната! Короткая, короткая, двое. Блэки убил Авику, убил На воде медик, сейчас мусор поднимать будет. Хорош. Первый этаж. У вас вроде первый, да. Он фуловый, фуловый, 70. За подкатом в углу, за подкатом в углу. Бомба установлена. 70. Да, да, да, да, да, да. Да, именно брони, да. дай? А ее броню повредили. Да запустите его на. брони его ебать. Блять, он 70-то. Он ну, в отступнике, да? Да, да, да. Алло, сука, собака ебаная с макармом, блядь. Блядь, как меня бесит эти манцы вообще не попасть. Я целую обойму засадил в него, Тройку, тройку, пошли пушить. Давай. Я зайду тройку, первой. Не гранату! Граната пошла! Мед пушить, мед пушить. меня может резать. Может резать, да, понятно. Резы иди. На мосту Придел. слева шамару. Граната! Бомба утону. Ну их мост, их мост. Блять, двое на парочах ресуют. Ресуют на воде. Лево Это. Бля, у них медик просто на плюс свою скалы бежит. Он yeah. каждый раунд в воду бегает, надо его пиздить. Долбоёб, ебаный. Ребят, это, это второго медика можем Ну с инженера может свапнуть. А, блин, я авика хотел. Ну ладно, играй, играй пока, не инжон. Я штурмом по-любому, а авик авиком, мы блядь, тащим. Вы там уже сами разбираетесь между собой. Раунд Пускай пока два раунд раунда сыграет, потом посмотрим. Защитите стратегические объекты. Ты играй на ресы просто солдаты, все. Не надо пушить, убиваться. Опять долбоёб по воде шел. Че это один? Просто прочитал ублюдка. Двойка вроде бы. И на коротко убил Авика. Авика на мосту убил. Они без меда. Найс выиграл. Ай, сухо, в воду объект. запушим а, Авик с медом по тройке. Правая начался. Правое взрывайте. Идем, идем, идем. Если двойка, то в спину. Давай, Крышу а, убил. А, тройка, тройка медик, тройка медик. Хорош. Вот мост, мост, мост, мост, мост, мост. Авик на мосту. Тройка, мини а, нет, ну, ну Крышу пушат могут решать АВика, АВика А, окей. Ну, АВика. лесы. Респа, выиграли, да, Раун. Настя. Да, в... Аристократ безмозглый, блядь. Защитите ну, стратегические <свист> два пошли, запушим. Пошли, пошли. Я раун. в спину сыграю. пошла! Завал мост. Нет, не Это единица, это единица, бомба на один. Идиничка. Да, мост. это долбоеб по тропе на плюс свой. Кидай, братан! блять, он пушит двойка, двойка, двойка. Наскло. У них медики Двойки. вообще Двойки. кончат. Отряд разбит. Мы. Ой, пиздец. Выщитите стратегические объекты. Короче, блять, займите позицию. Просто займите позицию. И ждите их в прицеле, они постоянно на плюс ф бегают. Да, есть такая. Авик муж. Это один? Деревянный, да, авик. Убил дуру на плюс ФМ. АВИК, авик был на плюс 7, Ну блять, ну ты еще, блядь? Еще Авик-то. И вода еще, сейчас резнут в воду. Скалы. Я долбой был а, убил. А, скал, скал. Красный меню. Кроссу, кроссу. Да, воду тыкая. Я ему не ваншот дал. Красная машина, красная машина. Куда он уходил? Да, хорош, хорош, хорош. Вражеский отряд разбит. Защитите стратегические объекты. Флайка, Два пушьте. Раунд арку вл. взрывайте. Арку слева, на длине которая. Не надо короткую взрывать. Давай. Кидай гранату. Граната. Взорвал, надо пушить. Я взорвал тоже. Команда противника расширила. Миссия выполнена. Установите бомбу возле двойку играть, я смотри. по воде, двойку я по воде. Добро давай, давай. Бомба взята. Я сразу план зайду. Кидаю гранату! Там, а -э короче, он, убил, убил, убил разлом на, на единицу. Надо за подкат тушить народ. Стоп. как Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Разлом единицы, суть вариант. Нет. На мусоре есть. Дайте Блять, он в подкат зашел. Бен, ты идешь. отряд разбит. Найс, найс, найс. Взорвите один из объектов. Авик, Черт, пикай мост, остальные пушим воду. Пикай мост, остальные пушим воду и взрываем справа этот мост. Осторожно, на двойку. Лежит, лежит, убейте. Хорош. и сразу, слева двое, слева на мосту двое. Ну, под дым надо было. На воде, авик, они без медов, нормально. Смоки, смоки. Тройка. Тройка. Да, ну нет. Смоков, нет. Мы а как вы без буков? Я потратил сноу. Угу. Давайте тройку запушим. Тройку. Давай, давай, пошли. Раунд начался. Бомба взята. Правые кнопки отскоком взорвите. Да, от стенки можно. Осторожно, граната! надо, Бомба, Взорваны на трейлер. Поднимаем. Дымите. Го, перетяг. Пошли, пошли, пошли, пошли, перетяните. Пушит тройку, Пусть ебла наступай, да? скурсит право. Спина, блять, ебучая нахуй. Граната! Без медика. Ебан обратно. А где труп э -э на мосту? Труп у нас. Ну а где именно? На трапке. Во дворе 90 авик. <звук> Всё, халдим, сейчас они пушить будут. Мост упал. А -э мед. На воде, Топает. короткую будет заходить ним домом. Посидим, посидим еще. На. На этот пиздец. Пушит короткую. Ебать у него скорость света на эти мансы кибанутые. Oh, Лучший. Два в один. Без меда ловите 30 секунд. Да. Просто Видел, ставь, я. просто Инж ставь тебя. Скинешь у тебя, тебя где-то играет. Мы да, хорил, да. Да, Короче, да, давайте давайте сейчас что, -то что, -то что -то сделаем. А, солдат со мной наверх, остальные двор холдите на Бомба взята. А, Инженер, встань а за мини и принимай воду. Там это долбоеб, наверное, опять будет пушить. Я тройку прокинул. мост. Тройка слева. Убил. Хорошо. Все, играйте, играйте, играйте, рест, не играйте, не тройку пойдем, играйте, тройку и одну. Рестали за кубами на тройку. За автобусом есть. Можно стянуться, народ, можно стянуться. Пойдем, пойдем, пойдем. Зайдем двойку сразу. Да. Быстрее. да, да у нас аккуратно, медик где-то здесь и можешь сидеть. Я пересяг, постараюсь поймать. Поймал. Как парад. Играйте. У меня первый этаж. Бомба. Первый этаж. Спина. Меня. спина. Спина нет. Зашел, блядь. Его. Коротко. Спина Я короче. не говорю, спина. Первый этаж. Первый этаж. Убил еще воду. Я первый этаж забрал. Все, победка, ребята, поздравляю. Всё. Не ослаблять. Команда, да, хорош. хорош. хорош. А да? да, да. Сорям, пацаны, сорян. Да, все нормально. Вы главное слушали страдки и все заебись зашло. Ну, это да, самое главное. А то бывает то, что. Блин, да, блин, бывает, что нет, там нет, начинают хуйню нахуй. нести, блять, бегать там где-то соло, блять. Материть. Давай, удачи. И вам.